Психия воздуха в этом нашем мире сейчас является, ну, при, при, при всем том, что они равны, вот он является главным, не сильным, но главным. Воздух отрабатывает сейчас свои правила в нашей реальности, как выстраивать... Во-первых, Во что пространство должно управлять ментал. Во-вторых, то, что должна управлять мужская стихия, и мужские качества. Во-вторых, то, что любые естественные пространства можно ускорять и замедлять, если в этом есть необходимость. И всегда есть лидер. В этих процессах, в которых мы живем, в демократии нет власти большинства. Есть власть одного у нас, автократия, власть лидера. Масса воды должна думать, что демократия, чтобы им было легче переживать эти состояния. Состояние воздуха это не демократия. И вы это поймете, демократии нет, есть лидер, за которым тянется большинство. Всегда так было, всегда так будет, по крайней мере до перехода в следующий год. пока воздух властвует. Воздух сейчас есть управитель, значит, соответственно, Появится качество властности, появится, и желание власти, и нежелание подчиняться, особенно в воде, особенно инертной массе. Желание ускорять и замедлять сообразно своей воле, а не необходимости общества, и нежеланием, не своим не общества, а во имя необходимости чего-то такого, чего, возможно, вы раньше не осознавали. Но самое главное, это состояние одиночества, вот с этим придется свыкнуться. Если вы до сих пор еще не прочистили стихию воздуха, если она у вас находится еще в невычищенном состоянии, я рекомендую вам без промедления этим вопросом заняться. Потому что что такое по-настоящему одиночество, из вас еще, пожалуй, не испытывал никто. Никогда. Это не то, что ты никому не нужен, ужасно, что тебе никто не нужен, а это полный разрыв предыдущих привязанностей и убеждений, как должно быть. Ментальная картина мира начинает перестраиваться под воздействием воздуха, он воздух высушивает все, что есть в ментале выденистого, и оставляет только сухой остаток, только сам костяк, который уже не прикроешь и не, не обманешься. Что на самом деле, какая структура у тебя в ментальном теле. Все четко, конкретно и понятно. Четкие рубленные фразы, четкие рубленные слова, без запятых. Очень конкретная логика, доводящая до иногда до абсурда тебя и до состояния нервного срыва окружающих. Потому что против этой логики у них аргументов, как правило, не находятся, Ибо люди, живущие в пространстве воды, выражаются прилагательными с большим количеством запятых. А люди, живущие на пространстве воздуха, выражаются существительными глаголами без запятых. Понятно я объясню, если кому-то технология подачи текста в большей степени близка. И при этом, при всем здесь есть одна особенность. Конкретика в сознании есть, понимания для чего нет. Это понимание еще придет. Это, к этому пониманию мы еще придем. Пока лишь воздух поможет нам высушить свой собственный ментал, чтобы это понимание стало быстрым и естественным. Поэтому сначала нужно высушить воду, если есть в ментале какое-то болото, то есть присутствие воды в большей степени, чем надо, он ее высушит. Самое главное, что само ваше сознание станет в этот момент легким воздухом, осознавая свою невозможность сблизиться с общим пространством воды, общей массой людей. И вот на эту тему астрал вам придется чистить и чистить очень хорошо не просто невозможность, а даже отсутствие желания, потому что естественная форма существования воздуха это отсутствие желания соприкасаться с людьми воды. Но если вас тянет, по-прежнему тянет к людям воды, то это говорит о том, что у вас осталось достаточно много страхов относительно своей собственной свободы и относительно своего собственного одиночества, и эти страхи придется вычищать. А если никогда не тянуло к людям воды? Вот мы и проверим, если не тянуло, прекрасно. Вода с воздухом, в принципе, они соприкасаются лишь только через искусственное образование, через традиции жизни, смерти, свободы. Если посмотрим по движению стихий естественным путем, то воздух вообще-то стремится к земле, там он свободен. Земля совершенно ему не мешает, бежит, бежит при этом от огня, потому что огонь, который нагревает воздух в небольшом количестве, делает этот воздух более быстрым, но стоит только огню быть больше, чем необходимо, он воздух начинает сжигать. То есть здесь важна очень мера, очень важна доля этого самого огня. Но Земля воздух не любит. Воздух высушивает Землю. И она всегда будет стремиться к воде, чтобы вода, вода ее немножко увлажнила. Вода сама по себе землю не любит, потому что земля способна впитать всю воду. И она бежит от земли в сторону огня. Огонь, землю, ну, воду не любит, потому что немножко воды, это, ну, скажем так, возбуждение. Но если воды становится больше, то огонь может затухнуть и огонь естественным путем спешит, спешит в сторону воздуха, да? а воздух огонь не любит, мы уже выяснили это дело. И Вот таким вот образом они бегают по кругу против часовой стрелки друг от друга, и это их естественное вращение, но когда воздух перенаправляется силами порядка в сторону воды, естественно, заканчивается. Движение времени идет только лишь таким путем, от воздуха к воде. И чтобы время шло, нужно вводить вот эти самые искусственные образования. Время существует, как говорят сейчас квантовые физики, только в вашей голове, потому что больше нигде его нет. Больше нигде его нет. Будучи воздух, будучи пропущенным через первоосновы горизонтали, включает состояние самоопределяемости. Есть я, есть окружающее пространство. Такой внутренний GPS, время и пространство определяются этими стихиями. Если человек станет водой, то у него этот внутренний GPS будет выключен. Другое ощущение времени, и если не задумываться, то есть свои планы не проставлять, да, то есть не включать первооснову порядка в этот момент и первооснову традиции, то в принципе время не ощутимо. И можно было в понедельник закрыть глаза, да, в четверг открыть, и очень удивиться, что уже три дня прошло. Обратите внимание, эта неделя пролетела очень быстро. Увидели это? Потому что в полном потоке. Тебе кажется, что ты никуда не двигаешься, а на самом деле ты двигаешься. Воздух, напротив, он позволит контролировать этот процесс. И стоит только вам задуматься о времени, время останавливается для вас. То есть для всех остальных оно идет, оно для вас останавливается. Вы способны в эту секунду переосознать огромнейшее количество дел, возможностей, вопросов, обсудить. А здесь, в окружающем мире, реально, бытийно, по часам пройдет 5 секунд. Вот такой вот эффект придает воздух в сознании, потому что воздух дает возможность остановиться или поменять траекторию движения. Все прямо, а ты чуть наискосок. Соответственно, у тебя проходит какое-то количество времени, у людей проходит какое-то количество времени, и это разное количество времени, хотя выражается в одно и то, в одно и то же, в одних и тех же цифрах. Вот это вот парадокс, парадокс, с которым вы столкнетесь, что вы с окружающим пространством начинаете жить в разных потоках времени. И к этому надо будет привыкнуть, потому что это очень непривычное состояние, и сначала кажется, что это ну, шиза. просто шиза. А это как-то связано с этим ощущением, когда, допустим, там, ты попадаешь в ситуацию опасную для жизни или что-то еще, и, и у тебя действительно ты, есть да, огромный временной ресурс, да. чтобы быстро... Совершенно оценить. верно. Здесь включаются одновременно и огонь, и воздух, и вот именно эти две стихии дают совершенно в магии это называется прокол пространства то есть ты просто прокалываешь пространство здесь идет какой-то процесс а ты его таким образом по временной по временной нитке которая мгновенно образовывается, ты его проходишь да это вот как раз этот самый эффект была не такая а такая как бы наконец-то свобода Воспоминаний не было, а вот на сегодняшний день, как бы у меня воспоминания, чтобы было болото, но я для Воспоминания реальной жизни, да, самое главное вот на воспоминаниях сконцентрироваться это правильно. А свобода, к чему она привела, не возникла ли осадочка, что называется, в сознании. Да, чтоб... Процесс свободного полета обычно всегда заканчивается разбитым носом да, и униженным состоянием перед старым обществом возьмите меня обратно, я больше не буду летать. Я что у не было в дальнейшем то какое то Нет, ну это понятно. На свое пространство мы обычно всегда так и смотрим. Да? Я вас уверяю, что даже в Винзерском дворце. Принцы и принцессы смотрят на, на свое пространство и говорят, ну и болото, то Ты же понимаешь, как вот бы отсюда вырваться. Вот отрываться все равно, как-то, э, с сожалением, то есть с тяжестью, то есть, ну вот, угу. <г> вот именно вот, вот такое такой вот абсолютно какая-то черство безумность. Да. Чувство сожаления обязательно надо будет проработать через состояние астрала. Здесь вам помогут как раз те воспоминания, которые сейчас выплывают. Хорошо это соединять вместе с кармическими чистками. Вспомнилась ситуация, понятно, что она почему и вспомнилась, потому что была эмоционально как-то насыщена, значит, там много воды. Выцепляя эту ситуацию, вычищая ее астрально, мы одним выстрелом убиваем двух зайцев, разбираем кармическую цепочку и высушиваем воду моментально. Да, то есть имейте в виду, воспоминания здесь ключи, воспоминания имеют значение. Будет здорово, если вы не будете представлять и ощущать себя неким объектом живого мира. Вы воздух, а не птица. Да? Постарайтесь, постарайтесь в следующий раз. Я понимаю, еще раз вам говорю, это ошибочка, это ошибка. Постарайтесь себя ощутить воздухом, а не воздушным жителем. Потому что птица, она живет не только в воздухе, она живет и на Земле, и от него зависит и питается, она живет иногда и на воде, и от нее зависит и питается. Включая в себе состояние птицы, вы включите ту же самую зависимость. А мы сейчас добиваемся чистого качества воздуха. Воздух не зависит от Земли, воздух не зависит от воды. Да? Состояние независимости. Очень важно. Да? Не птица, но воздух очищать надо, не испытывайте иллюзии состояние отрыва и одиночества, это всегда достаточно болезненно. Особенно для того, кто понимает, о чем идет речь. Вспомните школьные состояния, не в боги, да, когда вам объявляли бойкот, если такое было, вы переживали это? Вот вспоминайте свою школу, да, когда дети жесточайшие существа, они же не в целях. Поучить вас чего-то, они а в целях убить вас, объявляли вам бойтой. И сознание ребенка знало это абсолютно целиком и полностью, оно выталкивало от себя и говорило, ты чужой, ты не наш, иди отсюда. Иди отсюда. А то, что ты с нами находишься в одном пространстве, тебя не оправдывает, а наоборот, ухудшает тебе положение, потому что бить мы тебя будем всегда и больно. И вот это вот состояние отторванности, когда тебе даже пожаловаться некому. Ибо кто за тебя вступится, если ты изгой? Ты изгой, это состояние изгоя абсолютного, если тебя тянет вниз, и состояние свободы, если тебя вниз не тянет. Но ну вот парадокс: ни землю, ни воду, их же никуда никто не девал, они же все находятся где-то. Внизу, но при этом при всем и то, и другое находится здесь, в твоем же сознании. Значит, соответственно, Возбуждая в себе воздух, ты отрываешься от своей воды природной и от своей земли. природной. А к чему это может привести? Элементарно и очень просто. А приближенность воздуха и вода, ментальное и астральное тело, все равно дает им необходимость соприкасаться. Воздух так или иначе от воды зависит, даже если он не знает это, вода испаряется, каким-то образом трансформируется воздух, она испаряется естественным путем. А вот Земля нет, Земля находится в прослойке, в промежутке между воздухом, воздухом и Водой, соответственно, с огнем. Чем дальше от изучаемого объекта, тем меньше мы понимаем об этом объекте. Поэтому эффект сконцентрированности на пространстве ментального тела в состоянии Воздуха есть проявится достаточно быстро, вы будете невнимательны к своему физическому телу. Вы вынуждены будете быть невнимательны, потому что воздух находится очень далеко от земли, аж через два тела. И чтобы прикоснуться к своей земле, вы сначала должны спросить свою астралу, а что там вообще происходит, о чем не хочется, о чем не хочется есть, пить, спать, чего мне хочется? Потом спросить у своей эфирки, есть ли там энергия на то, чтобы что-то хотелось вообще. И только после этого распознать, что происходит с физическим телом. Поэтому люди, живущие на уровне воздуха, люди, живущие на уровне ментала своего, как правило, невнимательны к своему физическому телу раз, и, соответственно, не могут вовремя распознать, что с физическим телом начало происходить что-то так. -то, то есть они допускают хронические болезни. Хронь начинается, понятно? Это минус и очень большой. Но тем не менее, для того, чтобы прожить систему воздуха в чистом виде, соблюсти частоту эксперимента, на этот эксперимент вы должны будете идти в противовес этому невнимательность к физическому телу даст возможность внимательность к своему естественно ментальному телу и как следствие к временному потоку. Время вы начнете употреблять более эффективно, то есть ваш темп жизни, а соответственно и метод набора опыта значительно изменится. Это мы можем говорить так о том, что нас не интересует земля с водой. Давайте попробуем исследовать это на практике, а действительно ли так не интересует, готовы болеть? Готовы бегать на работу, даже если тело плохо себя чувствует? Нет. Готовы идти за своей идеей, даже если вам не хочется? Вот именно. Да? Поэтому абстракции переводим в практику. И практика фиксации внимания на воздухе вам все покажет. Что вас заставляет спуститься обратно на остров? Что вас заставляет зафиксировать себя на земле? Если точка сборки не привыкла жить на состоянии ментального тела, она съезжать будет моментально, если она там не зафиксирована жестко. С жестко точка сборки фиксирует лишь внешние энергии, никак не внутренние. Одного вашего хотения и желания будет крайне недостаточно. Вы должны будете попасть в ту среду, которая своим примером, то есть вибрациями, основанными на воздухе, зафиксирует вас крепко. То есть грубо говоря, чувствуешь, что тебе очень хочется спуститься с ментала на эфирку, с ментала на астрал, беги в библиотеку в научно-исследовательскую, где там сидят доктора наук. Войди в их поле, посиди 15 минут, вот желание пропадет сходить на дискотеку или куда-нибудь, в ночной клуб или колбаски купить. То есть как минимум, это очень тяжело, на самом деле это действительно тяжело, вы не так же догадываетесь, какое испытание вас ждет. Потому что это только кажется, что свобода, она только с одной стороны. Свобода, она как любая медаль с двух сторон. Вы свободны только тогда, когда вам никто не нужен. Вам никто не нужен. А это тяжко, если до сих пор у вас были мечты и желания. И потребности, связанные с человеческим миром. Сложно в потоках воздуха искать своих, как вот только что сказала коллега, потому что на этом уровне да, птицы летают редко, То есть у каждой птички вообще свой эшелон. Рыбки встречаются значительно чаще, ибо они косяками предпочитают. Да? На Земле животин вообще всяких разных, хоть отбавляет, а вот в воздухе. Живых крайне мало, и не только птички, мошки есть еще, это юмор, ладно. То есть найти своего крайне тяжело, и чем выше ты поднимаешься по слоям, по эшелонам, тем сложнее и сложнее его будет найти. Полеты во сне и наяву, полеты к звездам и космосу, они хороши в реале до тех пор, пока не вышел в безвоздушное пространство. Это трудно, господа, но для того, чтобы двинуть свою точку сборки наверх, надо уметь и это, умение даже не наслаждаться одиночным, а воспринимать его как естественную форму бытия. В состоянии воздуха слова получаются не очень эмоциональные, общение с окружающим миром проходит некачественно, и поэтому в состоянии воздуха всегда лучше молчать. Вот обед молчания, который берут некоторые монахи, они как раз и религиозные во всяких религиозных подвижничествах, он как раз связан с тем, что надо искусственно двинуть точку сборки с астрала на ментал, а для этого нужны специфические эффекты, да, мало того, что находиться только в пространстве своих, да еще в специфическом положении. Молчать. Если сознание не привыкло молчать, если язык работает по поводу и без, вам придется трудно как бы вы ни хотели свободу. И помните, свобода это не вседозволенность, не путайте эти понятия. Свобода это отсутствие лишних связей, лишних, те, которые тебя к земле приковывают, те, которые тебя к воде привязывают, но никак не вседозволенность, потому что и в воздухе есть свои правила полета.